Ой, всем респект, с вами снова Мародер 120 Гигабайт. Продолжаем играть в Dark Souls 3. Я вернулся в локацию Великий Архив. Эту, на эту локацию я пришел достаточно давно и на ней запоролся, потому что здесь кошмарный лабиринт, очень долго лазил, не понимал, куда мне надо идти. После этого вычитал, что есть две секретные локации. И пошел на них, собственно, на последней секретной локации заброшенная заброшенные могилы я убил чемпиона Гундира. Вот, собственно, после этого можно купить его сет у старушки в храме, э, храме огня, а сейчас э, я не буду проходить эту локацию, потому что я открыл уже все такие короткие ходы к боссу, поэтому мы пойдем, наверное, сразу к боссу и попробуем, ну, пробовать его убивать мы не будем, и просто попробуем отъехать как можно позже, чтобы хоть что-то увидеть, посмотреть, как с ним можно драться. Босс там какой-то страшный, насколько я знаю, после прохождения этого босса должно остаться там буквально до конца игры, буквально две локации. Поэтому можно сказать, что я уже заканчиваю игру. Так, вот здесь вот мы приходим, здесь вот здесь справа есть лесенка. На эту лесенку нам надо попасть, чтобы подняться наверх. Когда вы только попадете в локацию, этой лесенки не будет вам. Надо будет каким-то хером туда пробраться наверх и ее спустить. Сейчас она у меня уже главное, давно спущена. И мы можем не тратить время на вот этих вот бросателей спермы и побырем, побырем... Ой, ёп, твою мать, да ладно. Ну вот видите, они меня уже окончали. Свалить от них. Господи, боже мой, чтобы не тратить время. Ой, епта твою мать, ну что ж такое это блядь. Сейчас меня выебут, сейчас меня выебут, сейчас меня выйбут. Давайте еще раз попробуем. Ух ты, жердяй, какой ж ты медленный. Так, ладно. Вроде свалились. Вроде свалили от них. Глатнем живительного Эстоса и пойдем дальше, так. Э -э честно говорю, вот я нашел недавно вот этот проход совсем. Не знаю, почему я так долго его искал. Он вполне себе заметный. Я очень долго тупорылил. Много моего тупизным можно было увидеть. Э -э на моих стримах, где я просто ходил как мудак и пытался найти куда мне, куда. Залезал на крышу, меня ебали гаргулии во все щели. И, короче, вы полный пипец. А, поэтому сейчас, сейчас я когда нашел, сильно обрадовался, потому что наконец я могу пройти дальше и увидеть, что там дальше. Вот то, что там дальше, я не знаю. А, ну, то есть я знаю, что, скорее всего, там босс, да, потому что уже где он может быть. Здесь какие-то ребята стоят, у их три штуки, надо... Надо как-нибудь их сагрить по одному, потому что я боюсь, что троем они могут мне влепить люлей. Они не, не выглядят как-то. Так, давайте-ка попробуем вот так. Так, подождите, у меня же есть болты. Ну. Так, давайте одного сагрели. Я надеюсь, он сейчас придет и получит пиздюлей от нас, да? Так, какой-то с двумя катанами, пацан, значит, опасный. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, он еще. Так. еще и стреляет. Ну, вообще. О, не, ну отлично. тут его друзья еще пришли. Слушайте, ну я считаю, что вот это вот против одного нечестно. Но ну, сейчас меня выебут, ну ребят, ну это же, блядь, очевидно. Ну, твою мать, блядь. Ладно. Благо души, я все уже успел потратить. Пробуем еще раз. Я думаю, что вот этот сет Гундира, конечно, возможно, хорошо защищает, но он такой становится неуклюжий, твой перс, что просто пиздец, нереально играть. Если я буду играть против троих противников, если в этот раз не удастся их сагрить по одному, я думаю, я, наверное, все же переоденусь в свой сет этого серебряного педика, потому что, потому что он дает неплохую защиту, но при этом... Э ты хоть двигаться можешь, хоть перекаты мутить там, сваливать когда надо. И попробуем его выманить. Если его братва сюда придет, я боюсь, они меня опять отымеют. Так. Так, ну они, ну они, они все агрятся, это просто без вариантов. Я не знаю, дойду ли я, блять, до босса с такими раскладами, ну потому что это пиздец. Так, че, ну это один такой, один кунглау, он кунгла идет. Кунглау, давай ты один вот, давай ты не будешь выебываться там. И не будешь ссать, друзей звать. Блин, а вот это. О, ну еб твою мащу викинга с собой позвал, еб вашу мать, ну. И причем они агрятся, и все. Эти, эти мобы не такие простые, что. Блять, ну идите, смотрите, я выебан опять. Ну, Гребаный, ебаный рот, блядь. Ах, блядь. Я вообще понятия не имею, что мне с ними делать, как мне. Как мне пройти их. Потому что по одному они не агрятся. Никаких подсказок я не вижу. А я, блин, ну п*баны, я как после таких троих таких противников против них как я могу выстоять. Вот, они сразу агрятся все, сразу педики, сразу гомосеки и хуйплеты, да? Ну, смотрите. Ну вот. И, вот ну что вот, против них можно сделать? Я не знаю, здесь, конечно, неплохо бы какого-нибудь фантомчика вызвать. А, блять, Ёб твою мать. Четвертая попытка. Снова я здесь. Какое прекрасное чувство даже я сейчас испытываю. Я же тут был три минуты назад. Попытался от них в прошлый раз ебаться. Не знаю, что мне делать. Как мне их убить. Это же просто пиздец, ребята. Это просто полный ад. Я не знаю. Просто понятия не имею, как я могу одарить трех этих противников. Я же нуп. Блять, ну это же пизда. О, вот это, это он мне модно прописал. Ну это пиздец какой-то, друзья. Я возьму и буду. Блять. Ебаный карась. Ну что за да? Здорово, пидораса. Я? что вы думаете? Я так быстро сдамся? Нет, давайте, идите сюда. Давайте, все троем на одного. Давайте, трусы ебаные. Ну давайте, ну. Давай, ну конечно. Ты, ты же не можешь, блядь, по-человечески один на один, ты сразу братву зовешь гопник ты сраный. Ну давай, блядь. Не, ну это просто нереально, ребят, это просто невозможно, я не знаю, что делать. Я не ебу, что делать, блядь, мне кажется, мне кажется кто-то другой должен пройти их за меня. Меня выебли снова. Ох, какое приятное чувство, я очень люблю эту игру, она отличная, она мне очень нравится. Так, друзья, решил поступить как настоящий Ну, я съем здесь уголь и посмотрю, может быть здесь есть какой-то фантом, который мне поможет, потому что я маму ебал с этими ребятами биться один. Вообще, кто-то мне когда-то уже говорил, что некоторые места в Dark Souls, они прям рассчитаны на, на кооператив, чтобы ты позвал друга или, я не знаю, купил лицензионную версию игры, в общем... Потому что некоторые места просто очень тяжело пройти Конечно, игра так сделана, что любой э человек может научиться Но ебаный карась мне очень лень А что самое классное, я не вижу вообще никаких знаков водяных Которые позволили мне вы вызвать фантома Нету нихуя, ребят Нету просто ни хрена. Я думал их заспидранить Просто обойти, обижать. И посмотреть, нет ли, ли там какого-нибудь быстрого перехода в обход их. Но мне вот, мне хочется получить какой-то лут. Потому что по-любому, раз они такие злые и ебанутые гопники, которые тебя просто имеют во все щели на районе у себя, то наверняка с них что-то падает очень клевое. Блин, мне бы вот этого одного мага долбанного просто убрать, и все было бы классно. Так, а вот это что такое? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что это такое? Какой-то лифт. Я не знаю, куда я от них свалил, но я от них свалил. Я надеюсь, они меня здесь-то не найдут и не смогут лифт вызвать. Так, где мы? Что это? Ага, и мы вернулись к костру. О! А давайте-ка вызовем фантома и заберем его убивать вот этих гомосеков. Что-то, мне кажется, он передумал, нет? Нет, вот он. Здорово, братан. Ага. Ну ты пидор, блядь, братан. Ладно, давайте возьмем вот этого фантома. тут кто-то еще есть. Так, а этот братан мне поможет? Или он такой же, блин? Все, поехали И давай попробуем с собой, дружище, убить этих ублюдков Потому что они меня просто заебали Вот, когда он один, уже не такой страшный блять. ну или Так, все, минус один Ну, с магом, конечно, проблем будет поменьше, да, чем с викингом Давайте ему помогать. Быстренько Кунглаву затыкиваем. Кунглава отъехал. Так, и пойдемте, наверное, дальше посмотрим, что там у нас в этой локации. Слушайте, первый раз я так долго играю с Фантомом. Обычно я вызываю его только на битвы с боссом. А тут, тут вот наш Рагнар, Рагнар хрен его знает, пришел помочь. Так, я смотрю, босса-то еще пока нету. Пока что еще какие-то тут саны и мобы, которых, в принципе, я думаю, будет несложно отыметь. Так, все отлично. Нам помогает братан. Да, ну так, конечно, обычные мобы с фантомами, это, ну, совсем уже надо мобом ну, быть, чтобы... У вас хоть что-то не получилось. Так, а вот эти... Нет, это тоже обычные мобы. Это, это какая-то херня. Это все обычные мобы, которых как ни хрен делать вынести. Так, ну вообще развалили. Так, а вот это уже что-то посерьезней. Ну, блин, если мы вот так вот вдвоем, конечно, мы будем затыкивать вообще. Мы будем затыкивать однозначно. Так, я пока все это время уже набрал 45 тысяч душ. Это, конечно, интересно. Так, еще два, два таких. Ну давай, ты бери правого, я возьму левого. А что ты на него так говоришь? Это а мой. Так, нормально. Вообще развалили как детей. О, там еще даже кто-то есть. Блин, ну это вообще, да. Это, конечно, когда ты с кем-то, с кем-то идешь просто сквозь мобов. Это уже, это уже не Dark Souls. Нет, ребят, не играйте так, как я. Я нубятина, я хочу увидеть босса. Я очень устал. Поэтому, да, я вызвал этого чувака, и мы с ним идем. А это что? Оттуда нельзя пройти, ладно. Давайте идем, идем, идем убивать босса. Пойдемте, да? Тут же босс будет уже, мне кажется. 59 тысяч душ, и мы идем к боссу. Ну да хер бы с ним. Так, вообще, конечно, умный человек бы вернулся и попробовал этого босса без фантома убить, но, если честно, ребят, я не хочу. Мне очень... Можно еще кого вот позвать, но нет, я не буду никого звать, это уже совсем нуберство. Так. Ну, тут справедливости, ради хочу сказать, что очень долгий путь Босс к боссу. Боже, еще один упрямый противник. Два противника, дура. Добро пожаловать. Знаю, ты из негорящих воруешь пепел. Я тебя сварую, будешь выебываться. Цыганом тут меня называет. Сразу скажу, мантия повелителя меня не интересует. И поэтому ты держишь дома калеку? Проклятие зажигания огня? Наследие повелителей! Да гори оно все огнем, Огонь! Говори это слово почаще. Повернутая мразь. Сделано уже достаточно. Тебе пора отдохнуть. Слушай, ну вот тут вот я если соглашусь. Я, конечно, отдохнул сейчас где на пляжике с пивком. Но надо драться с каким-то калекой, с мечом. Так, вот он. Ух ты. Лориан Старший Принц. Эх, ты телепорты. Это, конечно, уже грязная игра. Так, удалось? Да, удалось. А вот это вот не удалось. Так, слушай, ты, коллега ебаный. Так, где мой э, фантомчик, который должен мне очень сильно помогать? Я пока захилюсь. Ух! Не, ну, слушай, такие атаки против меня проводить бесполезно, братан. Потому что я же прыгать умею, слушай. Ну, давай, давай, давай. Ух ты! Ну, не сильно ты меня покосил, да? Потому что у меня есть мой замечательный щит. Так. Я смотрю, в первой фазе этот босс не представляет из себя опасности особой. Я бы, конечно, его и... Один бы смог, я думаю, побить. Но вдвоем тут, конечно, вообще как не хрен делать, да? Так, смотрю, между фазами тут есть даже заставочка. Ну, давайте посмотрим, что там будет. Oh, О, дорогой брат. Brother, я уже в пути. Это его сеструшка, что ли? Какая-то анарексичка. Брат мой, несгибаемый клинок принца Лотрика. Да он уехал, все, давай, вставай, дерись ты. Я же не буду с этой маленькой хуйней драться, это же бессмысленно. Встань, если можешь. Я надеюсь, он не может, я же его победил. Ибо это наше проклятие. Что именно, драться со мной? Так, я смотрю, он поднимается. И, походу, он со своей сеструхой... Будет драться на спине, прям как. В Mortal Kombat был такой персонаж, забыл, как его зовут, там как до два имени. Что-то Мара Тор, что-то такое, я не помню. Так, ну посмотрим, насколько напасен во второй фазе, конечно. Они уже. Но мне кажется, сейчас нас выйдут. Потому что вторая фаза это всегда полная жопа. Так, какая-то. Так, и. Так, ну, они стали пошустрее, конечно. О, так, это... Так это принц, это не сестра. Господи. Ну, принцу, конечно, над имиджем поработать. Вот этому вот, который сверху там сел. Второму. Так, мне надо теперь захилиться. Хилимся. И... И дальше, дальше. Давай, давай, давай, давай. Ну... Да, вот здесь вот, вот здесь вот я один бы, наверное, уже уехал. Так. Отойди, отойди. Так, давай, давай, давай, продолжаем. Продолжаем ебать этих принцев. Большого калеку и трансгендера. Принц калека и принц трансгендер. Ух ты, шкин, кот! Так, срочно на хилл. уходим, срочно уходим на хил. Так, и продолжаем. Давай, давай, давай, принца, принца, нагибаем, нагибаем. Ух ты, господи, боже мой. Так, килл. И дальше на ноги принцев трансгендеры и калеки. Так, телепортация, это вот, ребят, нечестно. Не-не-не, не трожь моего, не трожь моего фантома, не трожь моего фантома. Так, все, мы уже почти победили. Слушайте, ну это, конечно, фантомы, это читерство. Всё? уехали выигрыш это выигрыш это выигрыш мы победили босса респект братан так ну все фантом фантом как я понимаю исчезает что он тут какой-то невидимый так а что дальше происходит я вот не могу понять мы зажигаем костер Костер зажжен. Победили мы такие этого босса. Конечно, я снова чувствую себя нубом, каким я и являюсь, собственно говоря. Потому что победил я его снова с помощью фантома, друзья. Видимо, мое прохождение стоит назвать Как играть, если ты нуб. Возможно, так и назову плейлист. Ну, всем спасибо. Я пока дальше не пойду. Вон у меня 138 тысяч душ. Надо найти им применение. Посмотреть э, в храме, что можно сделать с тем, что я получил. Ну и, собственно, все. Всем еще раз большое спасибо. С вами был... Э, куда я полез, скажите мне. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жесткий респект. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Передавайте мамкам привет. И...